Проведение тренингов не является нашей а, основной деятельностью нашей организации, но мы понимаем, для того, чтобы нам а, расти, развиваться, а, нам нужно все-таки а, переходить а, к более а, понятной наверное, форме общения с нашими а, партнерами. Мы бы хотели, наверное, упаковать наш положительный опыт в какие-то вот обучающие материалы и научиться их передавать. Мы наслышаны о положительных результатах данного проекта, потому что он реализуется не впервые. Некоторые представители некоммерческих организаций с Ханты-Мансийского автономного округа Югры уже приезжали к вам и обучались. Все приемы, которые нам показывали тренеры, как, как, вернее на нас, на нас показывали, как, как работать с аудиторией, очень интересная и я наверное для себя выделил такой одной один из главных критериев для успешного тренинга который допустим будет проходить в нашем регионе что все тренинги должны включать в себя как можно больше игровых игровых подходов к решению тех проблем или тех задач, которые ставит тренинг. Потому что, во-первых, это повышает групповую динамику самой аудитории и не дает соскучиться. Вот. Поэтому мы как бы для себя выделяем какие-то инструменты, которые нам помогают в большей степени заинтересовывать аудиторию, для которой будет проводиться какое-то обучающее мероприятие.